Приветствую вас на канале Жизнь деревни". Что такое деревенский кайф? Это когда просыпаешься 1 мая утром, на огороде уже все посажено, и остается только пожарить шашлычки и отдохнуть. Всем здоровья и благополучия, и побольше кайфа в жизни.